всем доброе утро у кого-то уже день любимое воскресенье и у нас сегодня опять будет этот цикл вообще мероприятий в инстаграме получасовой диалог с, со спикером я только успела позавтракать в офисе давайте для тех кто не знает я обязательно сохраню записи этого эфира люди вне профессии это проект который я веду уже шесть лет и мы создаем офлайн и онлайн информационное пространство таких диалогов с людьми, которые, на наш взгляд, успевают гармонично жить свою жизнь, при этом реализовываться. У человека разные есть площадочки для реализации, у каждого человека их несколько. Это не секретная информация, ее можно почитать. И если человек реализуется только на одной своей площадке, допустим, бизнес или, допустим, семья, это не дает ему счастья и полноты жизни, и главное, не дает устойчивости. Люди в моей профессии говорят именно об этом. Пока я жду спикера, я еще расскажу, чем мы можем быть полезны. Во-первых, к нам можно приходить слушателями, у нас есть три эфира в Инстаграме получасовых в неделю, также у нас есть по понедельникам полноценный диалог со спикером двухчасовой, до двух часов, модератор регулирует время сам. Это базово, в... у нас есть онлайн-формат, можно через Zoom присоединиться, и офлайн формат это мероприятие, туда можно прийти, познакомиться, Некий нетворкинг получить Спикеров в качестве ментора Можно попросить выступить и так далее И я, если честно, очень люблю офлайн мероприятия Потому что многие этого не понимают Но когда спикер передает нам информацию Это только интеллектуальный уровень И только вот через Вижу, Валерию и только через личный контакт мы можем почувствовать 100% энергии спикера. И бывает такое, что у нас есть какая-то ямочка в сознании или подсознании, и спикер своей энергией ее заливает. Поэтому я очень люблю оффлайн-встречи. Так, вот жду пока… Да, Валерия, можно уже при присоединяться. Вот, так что к нам можно прийти спикером, узнавайте у нас условия, можно быть нашей аудиторией, это тоже очень полезно всегда. Также можно пройти профориентационный курс. Он направлен, мне кажется, сейчас абсолютно актуальна эта тема, когда уже многим теряется работа и нет, работа, которую вы будете любить и заняться этим направлением. И к нам можно прийти волонтером в проект, тоже пишите в директ. Вот, и Привет! Итак, друзья, это Валерия. Я с Валерией занимаюсь в личных консультациях. Да, мы разбираем блоки моего тела и подсознания, и я могу чистой души Валерию рекомендовать как хорошего очень специалиста. Лично, от... испробован. Вот, так что, ребят, тут вообще не кривя душой. Спасибо тебе, что ты согласилась к нам прийти в эфир. Я поздравляю тебя с прекрасной, с прекрасной новой стрижкой и укладкой. Я видела другую. Вот. да. Я вкратце расскажу, буду, я буду тут махать людям и отвечать на их комментарии, задавать вопросы аудитории тебе, если они возникнут, а так мы диалог будем с тобой вести. Валерия – психолог и психосомат, она работает с психикой личности, но... Через тело, потому что наше тело это жесткий диск, который сохраняет в себе всю нашу жизненную информацию. Если, насколько я понимаю, мы ее качественно не прожили и не проработали, это тоже застревает у нас в теле. И есть, конечно, хороший да, опыт вот прожитый опыт я так понимаю, что это наше взросление, ментальное а, и психологическое. Но если что-то, какая-то ситуация, была нами качественно не прожитая и застряла у нас в теле, то мы. Будучи там, взрослыми людьми, 70-летними, шикарными старцами, да, можем в какой-то момент, когда вот во внешнем мире совпадут какие-то обстоятельства, возвращаться в трехлетний возраст и вести себя неадекватно. Вот, что может нам мешать по жизни. Поэтому, конечно, работа с телом это супер важно. Если, Лера, я что-то сказала не так, поправь меня, пожалуйста. Нет, нет, все верно, да. То есть, на самом деле, ну, изучением тела, да, и всех его проявлений, так. Это... Уже лет восемь занимаясь разные подходы, да, то есть, вместо моей любви к психологии, оно сместилось, и все начало вокруг тела вращаться, и то есть я изучаю разные подходы. А, и действительно, тело не только то, что оно все помнит, оно иногда автоматически что-то воспроизводит, наш какой-то опыт. А, оно может хранить информацию разных уровней, да, то есть, как бы у меня уже пошло расширение на тела, да, тело вообще понятие относительное есть физическое, у нас еще вокруг есть разные в том числе тела более тонкого плана. И то есть интересно уже именно смотреть с точки зрения, какую информацию тело, в принципе, хранит да, и для чего. Но в любом да. случае, да то есть вот как у нас люди, все так сразу же, ой, да, детство, травма, надо с этим разбираться. Ну, здесь подход чуть другой, но суть в том, что тело наше всегда пропускает эмоции. А эмоции это, в принципе, да, такое связующее звено, неважно на каком уровне, да, у вас там ментальном, более высоком, кармическом или вот чисто плотном физическом произошло событие. Если была эмоция, то она вот это вот все запечатывает. И если эмоция не прожита, то в принципе оно и остается, но на каком-то уровне. Поэтому интересно исследовать, потому что очень разные подходы у человека, каждый человек это такой огромный мир, и как у него срабатывает механика вот этого запоминания, на каком уровне, как оно потом в теле отражается, это, конечно, очень интересно. То есть хотелось бы что-то конкретное сказать, но я понимаю, что я теперь я настолько, сказать. да, широко уже вижу, у каждого настолько тонко как бы тело и свой мир вот. Восприятие есть сформированный, что, ну, очень сложно в плане вот общую механику сказать, потому что очень много разных да. подходов мы сможем их вот, обсудить. Да, вот на примере могу сказать, что я с Лерой прорабатывала тему у меня перед свадьбой были панические атаки и я саботировала просто это событие, я мучила своего бедного мужа, проверяла его на прочность и что самое замечательное, вот он психикой да, то есть он у него очень сильный духовный такой стержень да, то есть сила духа присутствует он очень спокойно реагировал на все мои вот эти, как бы такие моменты, да, у меня есть пункт на время, он начинал опаздывать, но при этом, когда я выливала на него эмоции, он как бы очень спокойно, то есть он мне через эмоции показывал, что он не специально это делает, все хорошо, почему-то у него так получается, но мы как бы с ним шли вот в этой связке, я начинала сильно триггерить и нервничать на тему того, что он там обещал приехать во столько-то, приезжает позже, для меня это было равно, что он меня не любит, вот, mm -hmm. и я его через, понятно, там, диалог неконструктивный, отталкивало еще сильнее, что он там опаздывал или не хотел там приезжать. В общем, вот так это работает. И у меня действительно на уровне тела были зажатия прям конкретные. Я их чувствовала, мы с Лерой, с Лерой прорабатывали эту историю. Ну и вот все, все хорошо, все, в общем, случилось. <сушу> Кстати, <сушу> после того, это, это был именно саботаж серьезных отношений, потому что у меня у родителей там не сложилось, и вот. Представляете, то есть мое тело э, проживало вообще историю родителей, не пускало меня в отношения, и как только я вошла вот в эти отношения уже официально со штампом, да, часто говорят, mm -hmm. ой, штамп это фигня, девочки вообще не ведитесь на эту историю. Я считаю, что истинный wow. мужчина должен обеспечить своей женщине безопасность на всех уровнях, даже формальную. Вот и в общем э, в итоге. Действительно, у меня все рассосалось. Вот все, мы с Лерой так поддержали уровень, на котором я могла действительно как бы, пройти этот этап. И дальше, как только у нас все это случилось, все, все рассосалось. Вот поэтому вот вам конкретный пример из жизни, как это может работать. Скажи, пожалуйста, вот насколько равнозначно я. Понимаю, что есть психологи, которые работают просто с цепочкой психологических связей, да, то есть они нам объясняют эту цепочку, как-то на бессознательном иногда проживают. У меня есть тоже mm -hmm. такой опыт, да, через какие-то картинки, там, визуализацию. Вот насколько это равнозначные техники или лучше сначала заходить через какую-то технику, например, сначала прорабатывать тело, а потом уже идти в более тонкие формы, например, интеллектуальные? Опять же, да, у кого как связано. Ну, то есть у меня есть хорошие друзья, в том числе, да, мои одно из хобби — танцы. И, ну, то есть иногда, когда я работаю со своими коллегами по цеху, спрашивают, как мне подготовиться к консультации. Я говорю, оттренируйся, упахайся, да. То есть расслабленное тело, в принципе, изначально означает а, открытость доступа к другим уровням подсознания, да. То есть чем вы расслаблены, тем вам проще лавировать внутри своего мира. Вот, то есть... Работает, честно, все. Я, ну, как бы сторонник такого подхода, что все, что существует, все, что есть и все, от чего вам хорошо, все правильно, да. То есть другое дело вопрос позволяете ли вы себе свободу некую. Свобода в любом случае, как ты сказала, это наличие свободного тела, да? отсутствие какого-то блока, какого-то зажима, какого-то напряжения. И это одна точка, в принципе, может быть, потому что физиотерапия это что у нас? Психика, душевные переживания, которые каким-то образом есть разные механики, отражаются в теле. И то есть здесь работать либо с психикой, либо с телом на самом деле равнозначно. Ты иногда работаешь с телом, и оно потом, наоборот, разворачивается в какое-то новое состояние мира. Ты начинаешь какие-то новые эмоции проживать, как-то по-другому видеть этот мир. Это медленнее, это сложнее заметить. Конечно же, здесь уже вопрос осознанности, как всегда она стоит. То есть если у вас есть какие-то конкретные техники, например, делать так, так, так, так, и у вас это работает, и вам в нем хорошо, и вы чувствуете, что это вам дает эффект, 100% делайте, всегда делайте. Да? Другой вопрос, что мы такой бесконечный космос, что всегда ну, надо доверяться миру и брать всегда что-то новое. Но лично да, у меня стандартная схема, все равно всегда захожу через телесный симптом. Сто процентов. если у вас есть какой-то запрос значит у вас есть какое-то напряжение если у вас нет да, какого-то удержания а конкретного все равно где-то в теле мы найдем отображение вашего запроса в виде напряжения каких-то коликов какой-то образ да у кого-то там где-то осминожек в животе у кого-то здесь черная дыра оно все работает и уже там мы начинаем плыть просто свободно то есть это каждый раз эксперимент куда оно вынесет да и у каждого опять же свои каналы коммуникации кто-то лучше помнит аудиально кто-то вкус помнит ситуации кто-то прям вот на уровне ментала может все mm -hmm. разложить чётенько визуальные образы да у большинства работают, но опять же не у всех и вот это каждый раз такая вот калибровка Ну вот я люблю просто ты через запрос то есть mm -hmm. нашел его в теле и от него уже пошел тогда. И там уже в зависимости от механики человека, от его да, уровня доступа, на каких уровнях он там, может на энергии, а может на четком таком разуме, структурированном, mm -hmm. ему понятнее работать. И уже тогда в зависимости от его да, приоритетного канала общения с этим миром, мы тогда разбираемся. То есть, ну, вот я и говорю, что здесь как бы классно зайти через тело, но там могут быть разные уровни восприятия mm -hmm. yeah. этого. Поняла. В общем, вот. все дороги ребят ведут в Рим. Надо выбирать свою, а да. в Рим, тогда путь осилишь, я как прошу. там идущий. Есть вопрос от Вэривелла. Well. Спасибо да. огромное за вопросы. Да, и, ребята, да. я просто молю вас сердечки. Это же так прекрасно, когда они летят. Да. А, итак, если человек не верит, на нем сработает техника со специалистом. Ну, нет, конечно, ваша вера и желание это в принципе основа изменения. Да, да. То согласна. есть, когда идите да, на массаж, занимаетесь йогой, спортом, все равно это дает эффект, да, условно. Если не верит, ну. Согласна. Будет прям сопротивление. У меня сейчас, у меня сегодня, кстати, поступил запрос тоже от э, клиента, и она э, попросила, была у нас на мероприятии, э, и попросила контакт коуча. Вот. И в итоге просто ее что-то прорвало, и она мне вылила всю информацию. И говорит, знаете, у меня ощущение, что я вот просто... Там, уже влезаю в долги, плачу специалистам, а результата нет. Как будто я возвела их в какой-то ранг, этих специалистов. И я просто понимаю, что, ну как бы я и написала, что на долговые деньги нельзя ходить к специалисту. Вам необходимо эти деньги заработать своим трудом, потому что когда вы своим трудом заработанные деньги отдираете от своего там бургера, кофе, платьишка, да, и ведете себя к специалисту, у вас мотивация, ну то есть это подтверждение вашей веры. И таким образом вы, ну грубо говоря, в материале вере в мире материальным путем жеотируете вот этот свой уровень веры и тогда ну, во-первых вы будете делать все что он говорит вы будете уже относиться к нему как к учителю да а то иногда приходит к специалисту и начи начинают их получать вот ну, то есть совсем другой уровень поэтому очень очень согласна какая может быть есть какая Извини, что перебью, да. просто хочу, да, вот опять к одной теме, той же схеме сводить. Если вы не верите, у вас будет напряжение. Напряжение это всегда сопротивление. Ну, то есть, да. может да. быть, можно кому-то, да, условно такими авторитарными методами пробиться куда-то, да, но есть, если вы хотите чудо и самостоятельно что-то совершить, то вы должны в первую очередь поверить в себя, что у вас все работает, и что вы пришли к тому специалисту, который вам нравится, и вы ему доверяете. Mm -hmm. Тогда все случится, конечно. Но опять же, да, критерий отсутствие напряжения. Если вы не верите, вы уже напрягаетесь. Если вам что-то не нравится, у вас уже есть легкое напряжение. И не работает. Супер. Всем привет, кто присоединился. Я сохраню этот эфир. Он очень полезный. Задавайте свои вопросы. Я буду их озвучивать. И, конечно, под шквал ваших сердечек. Мне нравится, когда они летят. Вот. Mm -hmm. а у меня, знаешь, какой вопрос? Есть ли... Вот я, насколько понимаю, у нас есть баланс между там, сознанием, психикой и телом. Да? Ну, то есть вот, у нас как бы три таких центра, которые должны объединиться: это то, чем мы думаем, то, чем мы чувствуем, и то, в чем мы живем, и чем, благодаря чему мы функционируем. Вот. И знаешь, я недавно услышала такую интересную историю про то, что человек находится в балансе, если вот он берет, допустим, ну, какой-то период возьмем, день, допустим, да, и он понимает, что в течение дня он грамотно разделил вот на три части, и был и в теле, и в эмоциях, да, в чувствах своих и в разуме своем, ну то есть как-то интеллектуально тоже своей жизнью управлял, что-то где-то работал там и так далее. И по сути, вот если брать концепцию, я часто читаю разные первоисточники, вот в Ведах четко сказано, что утро мы отдаем как бы себе, да, то есть это вот утро наших практик, и в том числе туда включается телесная практика, то есть это мы проживаем тело как базу. Дальше, день, мы проживаем в социуме, и это такая более интеллектуальная структура, mm -hmm. То есть это уже следующий уровень, не такой грубый, как тело, да, потому что тело относится все-таки к грубой, к грубой mm -hmm. форме. Вот, дальше, то есть, повышение. Спасибо за сердечко. Дальше <laughs> идет как бы более размягченная структура, но все равно, да, интеллект. И третье это вот чувство и эмоции это то, что мы отдаем близким в конце дня, да, когда мы приходим дом домой, приносим плоды своей работы днем. Ну, вот будучи настроенными через то же тело утром. А, вот ты веришь в эту историю? И если веришь, то как ты советуешь людям, потому что сейчас, мне кажется, очень сильно мы вышли из тела, вот вообще в социуме. А, как, какая, есть какая-то, может, простая техника, которая дает нам возможность напоминать про тело? Ну вот что-то mm -hmm. такое. Не, ну, во-первых, да, наверное, по самой я очень люблю, уважаю, да, вот все советы из ВЕТ. Они на самом деле очень классно предваряются в жизнь они улучшают жизнь, да, но, опять же, лучшие учителя всегда говорят, пробуйте, исследуйте, да, и смотрите, как вам, да, потому что у каждого своя yeah. механика. А тут, наверное, очень важно сказать, что все равно важно, что, если взять, что у нас энергии 100%, и, да, условно она, баланс, да, это у нас там 33-33, я показываю просто на себе, потому что даже на телесном уровне, там, в телесно-ориентированной танце, двигательной терапии у вас это будет ментальная тема, Здесь будут, естественно, эмоциональные и ниже, да, животик. У нас там есть автоматические выживательные программки. Ну и чем мы чувствуем интуицию? Как говорится, да, пятой точкой, да, приключением мы туда ищем туда. Чувствуем, что что-то не то происходит тем местом, да. То есть, да. ну, это ноги, нижний центр — это вот история про то. То есть, в идеале, если мы распределяем, оно должно быть по 33, да, то есть вот такая, да какой гомеостаз, динамическое равновесие, у нас вот она энергия вот так вот течет ровненько. Да. И вот если взять вот эту вот концепцию, да, делить на 3, это очень классно, но мы же не выключаем под ноль как бы все, да? да. Вопрос, наверное, да, условно, куда ты чуть-чуть больше добавляешь, ну, например, да, сейчас тело, естественно, вся энергия пошла вниз, там стало 70, например, процентов, но ты же равно что-то чувствуешь и что-то осознаешь, да, то же самое интеллектуальное. Сюда поднялись у нас здесь больше всего энергии, но те все равно включены. И э, здесь важно именно ощущать такой баланс, потому что проблема именно в том, не то, что мы как бы только в ментале сидим, проблема в том, что мы придаём слишком много значимости. вот все люди, которые, естественно, приходят чаще всего на консультацию по психосоматике, это у них вот такой вот верхний центр. Да. Ментал здесь мы начинаем дышать, мы начинаем спускаться в тело, начинает щеметь шея, начинает болеть голова, потому что ну, вот энергия уже здесь, она вот просто приросла вот таким вот, такой перевернутый снеговик получается. И то есть, мне кажется, что вот в течение дня на, вот именно целый день на три части делить — это очень сложно. Но если ты будешь каждый час примерно возвращаться и думать про себя так, а что я сейчас чувствую, как мне в теле, комфортно, некомфортно, даже сижу я хотя бы, комфортно или нет? Люди же даже не замечают этого. У меня как бы кто на таком... Коучинге осознанности находится. То есть я даю задание отслеживать телесные реакции в течение дня, люди даже не всегда понимают, что они в туалет хотят. Ну, то есть, настолько мы здесь. Uh -huh. И вопрос именно здесь. Не на три, три части это классно, но я бы в каждом часу, например, бы их делала. Скорее, да, то есть. Каждый час вот такую вот, как бы технику, да? Правильно я тебя Каждый услышала? Я бы, да, осознавать, да, я сейчас что чувствую и комфортно летела. И а вот. А и час... если... Теоретически будильник можно просто с напоминалкой ставить, да, что я сейчас чувствую телом. Да, ну, по походу да, потому что я вот даже иногда делаю какие-то такие марафоны у себя вынести. То есть каждый день какой-то вопрос даю и задавайте его в течение дня себе. Да? То есть просто стандартный вопрос. Мне сейчас комфортно, это будет да или нет, и найди почему. То есть ты что-то не прожил, да, что-то происходит, что тебе вот здесь вот что-то поддавливает и не нравится, что происходит. Или ты просто сидишь неудобно, да, как обычно мы там где-то сядем, да. залипнем, и, вот, и будет намного лучше. Потому что значимость... А, мента, ментальное тело — это прекрасно, конечно же. Потому что если можем все, Но вопрос в том, что оно настолько зашибло шаблонировано, да, то есть мы настолько там ходим по стандартным проторенным дорожкам, оно не работает в этом плане. Ментальное тело надо раздувать именно в плане расширения сознания. То есть когда ты берешь mm -hmm. много новых стратегий, много новых шаблонов, позволяешь себе видеть то, что ты не видишь, потому что мы ж... сознание, да, в чем дело, оно такой коридорчик нам создает в реальности, mm -hmm. и это самая большая проблема. И мы в этом коридорчике пытаемся решить свои проблемы, но здесь они не работают. То есть с менталом надо работать в плане расширения восприятия и себя, и внешнего мира. А вот этот вот постоянный анализ, когда мне приходит рассказ, я уже все прочитала, я себе поставила здесь диагноз, это у меня от мамы, это у меня от папы, я уже всех попростила, попро поблагодарила, но все равно хреново. Ну так, вопрос, да, тогда в чем? Почему тогда все равно хреново, если ты уже все разложил себе в голове? Да, то есть согласование с телом и с эмоциями, и опять же, да, если посмотреть, решение принимать. Ты можешь менталом рассчитать все что угодно. Но если у тебя нет согласованности с сердцем, то есть включенность разума, разум — это уже ум с сердцем mm -hmm. и с телом, да, потому что тоже есть много таких простых техник почувствовать, ну, тянет тебя тело туда или нет, условно. Вот, да, даже варианты. Я там хочу сейчас пойти туда или туда, принять решение об этом или об этом. И ты просто даже тело можешь почувствовать, куда тебя больше тянет. Yeah. И ты когда будешь согласовывать, согласовывать ум с разумом и с телом, то вообще никаких проблем на самом деле не будет. Потому да что я... вот эти вот состояния, типа вот сейчас вот ноги не идут, тело там не хочет туда идти, но доверьтесь ему, вы его и так постоянно ломаете условно. А это вот все вы такие прекрасные. Поэтому баланс я бы вот фоново, постоянно вообще да такой фоновый процесс, который ну, абсолютно нормальный, который 100% улучшит качество жизни. Понимание, что купить, что сейчас делать, Иногда телу доверится спонтанно походить. Обязательно. Но я бы формули все-таки в течение дня его делала. Супер, да. И вот, чтобы, вот когда такие практики вводим, тоже такой маленький совет дам, да, потому что очень простая практика, правда, она очень простая, очень действенная, но мы забываем, вот у меня такая история была с водой. Пока я, не постав... пока я не начала с утра. То есть нужен какой-то ритуал, который заводит вас в практику. Ну, например, если мы говорим о практике mm -hmm. вот этой осознанности, действительно очень действенная, то можно действительно поставить напоминалки через каждый час с вот этим вопросом, чтобы телефон пиликал. А, и со временем вы просто привыкнете, и ну, как бы на автомате будете делать. Вот У меня так было с водой, когда я пока я не стала наливать по две пол, полтора литровые бумаги, ой, бумаги, бутылки, бутылки, да, и ставить их на видное место, где я там всегда хожу, готовлю и так далее, ну, чаще дома работаю даже, вот, я так и не начала пить много, поэтому вот эти ритуальчики маленькие, они нужны, а так практика... Она действительно очень простая. У меня был очень классный период, самый, наверное, лучший в моей жизни. И сейчас я ему стремлю, к нему стремлюсь регулярно. А, а вообще вот вселенная так работает. Если мы что-то хотим мы начинаем над этим работать, она нам как бы вот на данном уровне на, нашего, нашей такой расширения или вместимости показывает самый лучший результат. Наверное, вы, вы сталкивались с такой историей. Вот что-то навизуализировали, как эта идея пришла, Сейчас задам вопрос. Спасибо. Вот какая-то идея пришла, и в ближайшее время, если вы в правильном состоянии эту идею поймали, то мир покажет, что это реально. Ну, например, там не знаю, захотела поехать на Бали, об вас пригласили. Вот у меня был такой случай. А потом я захотела жить на Бали, и к этому потом жизнь спускает тебя на твою нынешнюю планочку и говорит: "Давай, иди своими ногами". Вот. И у меня вот то, о чем ты говоришь, что тело прям четко ведет и показывает, да, но даже вот это поток какой-то, я не могу сказать, что там тело вело, то есть это какие-то мурашки, которые тебе говорят, да, да, да вот как, как будто я это называю императорский путь, когда нет препятствий. Угу. Вот. А, я медитировала три месяца и медитировала Випасную. Не анапану, анапана это на дыхание больше, випассана mm -hmm. она именно ну, вот возбуждает все рецепторы тела, она показывает, что ваше тело вообще существует и в достаточно неожиданном объеме для многих людей. Mm -hmm. вот. И знаешь, через три месяца я сначала ничего не замечала, причем я взяла для себя как бы челлендж, сказала, что я, мне все равно какие будут результаты, для меня большим результатом уже будет моя личная дисциплина, что я каждый день это победила себя и сделала эти mm -hmm. полчаса. Вот. И через три месяца у меня просто во всех областях жизни появился такой ресурс и такие возможности, что мне даже не пришлось ни от чего открыть. Вот это в «Тетрис» мне не пришлось играть. Вот Сначала убрал одно, потом только добавил другое. Вот, вот я говорю, есть два пути расшире... решения задач. Один — это «Тетрис». То есть вы должны да. сначала что-то убрать, чтобы потом что-то добавить. А второй — это такая, я не знаю, как геометрическая фигура называется, короче, как пирамида египетская пирамида с обрезанной верхушкой и перевернутая, Когда вот у вас маленькое основание, оно внизу, и вы как будто расширяете вот этот стакан. Mm -hmm. вот. вот это то, о чем ты говоришь, как надо работать с менталом. Так, правильно ли я понимаю, спрашивает Анастасия Сус, mm -hmm. что mm -hmm. чтобы быть в теле, нужно чаще задавать вопросы, как мне, как себя чувствую, в основном всегда в голове. То ну, есть в основном, да. я, я поняла, Анастасия в основном всегда в голове, а, и правильно ли она поняла, что нужно вот эти вопросы задавать? Да, это, это же, да, у нас разные уровни, опять же. Если вы, ну, так как Настя, да, действительно тоже работник ментального труда, назовем так, да, то есть, конечно же, это просто на мышлительном уровне, да, заставить, приучить себя выработать такую привычку, как и все наши остальные привычки, да, просто, да, себя спрашивать хотя бы для начала осознавания. Практик много, но вообще все правильно. Научиться себе задавать несколько правильных вопросов, самое сложное, на самом деле, даже не задать вопрос, самое сложное — остановить себя и вспомнить об этом. Да. Мы как встали с утра и погнали. А вот понять, что, блин, что-то мне некомфортно, стоп, одна минута, что происходит? да? Как здесь, как в теле и что-то уже поменяется, потому что вы остановились, вы вышли из вот этого своего колеи, в который вы уже встряли, и будете понимать, да, то есть, а вопрос, ну, как бы, конечно, заземление, кому это нужно, ну, просто хотя бы чувствовать тело, это уже отличная тема, вот, ну, потому что в других эфирах там есть практики и заземления, раньше давала, то есть мы можем потом скинуть ссылочку. Потому да, что, ну, ты... практики удивления очень много, ну, не вижу сейчас смысла объяснять, но просто приучить себя, это такая дисциплина, да, то есть вы же себя кормите, кормите, ну, покормите свое, так сказать, тело вниманием, mm -hmm. Назовем это так. Кстати, некоторые себя не кормят. Я помню, как у меня желудок начинал болеть уже, и это значило, что я, ну, совсем забыла поесть. А еще вот через вот эту практику осознанности, да, через Випассану я пришла к пониманию, вот, и внутреннее, не интеллектуальное, а внутреннее понимание, что такое любовь к себе, потому что у меня автоматически отвалились такие продукты, как мясо, сахар, какие-то mm -hmm. кофе, чай. Ну, я уже не говорю про шлаковую еду, да, которая ну, совсем нет еда, такая нас тянет вниз. Вот, я до этого очень много раз пыталась от этого избавиться на интеллектуальном уровне, что это плохо, это надо убрать. Да. Только напитавшись и почувствовав, что я начала приходить в магазин, я стояла среди полок и я чувствовала, куда меня ведет. Ну, то есть, к как, какому отделу меня ведет. Я живу рядом с центральным Ашаном, и там шикарный просто как, как рынок с фруктами и овощами. Это единственная зона, пожалуй, в Ашане, в которой я реально посещаю. Хотя, сами понимаете, магазин гигант. Вот. И по поводу, да, спасибо тебе в туалет сходить. Сейчас... У нас мочевая, мочеполовая система, она включается и как бы очищается, по-моему, в 3 часа ночи. Это ее mm -hmm. ну, природное время для перезагрузки. И вот я, например, с 3 до 5, прямо я просыпаюсь, я встаю, иду в туалет, и это классный абсолютно механизм, если вы это чувствуете, то это классный механизм для того, чтобы дальше больше не ложиться спать и вставать реально рано. То есть после туалета можно пойти в душ, и все у вас, как бы, я люблю говорить, что у меня два дня в одном. Вот. Вот так вот. Так что, да, все вот эти практики на тело, они очень сильно а, как бы образ жизни поправляют. Вот последний вопрос, наверное, у нас по времени. Девочки, еще раз, я эфир сохраню, заходите, смотрите, подписывайтесь на оба аккаунта, у нас всегда очень классные спикеры, у Леры всегда очень хорошие практики, я подписана и слежу за ее аккаунт, аккаунтом. Еще раз скажу к тем, кто присутствует после, присоединился в середине, я с Лерой хожу на личную практику, поэтому могу ее с полной душой рекомендовать как профессионалы, который мне помог не саботировать собственное замужество. Вот, тоже работали с телом. Как и когда вы пришли к психосоматике? Спасибо за сердечки, вот кто-то спрашивает. Да, это как всегда очень развернутый вопрос, И хочется. Ну, то есть, если так взять личную историю, то я вот конкретно, как у меня девочка одна на групповом занятии сказала, отлетышь, да, то есть ментал настолько раздут, я столько всего перечитала, переучила и когда-то дошла, поняла, что все, ну, ты классно кайфуешь, когда у тебя все осознанно решается, ты так все разложил свою жизнь, объяснил эмоции, понял взаимосвязи, да, там, отношений с родителями, с другими людьми, с другим миром, но лучше не становилось. И это, опять же, да, говоря про то, как работает, да, мир или вселенная, если ты отправляешь запрос, тебе что-то дадут. Главное заметить, опять же, вопрос в этом. И да, у меня подружка привезла Александра Гершона, кстати, у вас в Москве есть прекраснейший. Да, Саша, чудесный. Да, у нас привезли Гершона в Минск, девчонки, я сходила, узнала, что... Танцы были всегда со мной, но я, причем никогда не была заземленным человеком и танцами с детства занимаюсь, но я даже до сих пор, я поняла, что я даже не особо понимаю, как я танцую, только ментально могу заставлять тело двигаться, да, там далее этот поток, я такая, в смысле, просто так двигаться в хореографии. И, конечно, это был просто какой-то колоссальный опыт для меня, абсолютно переворачивающий мир. И вот с тех пор я, в принципе, начала заниматься телом, пошла сразу же на обучение по телеске, по танцедвигательной двигательной терапии. Потом, и когда уже стало более четко интересоваться взаимосвязью психики и уже про болезни, если говорить, mm -hmm. к сожалению, через боль всегда ты к этому приходишь. Но здоровый человек не будет заниматься психологией, копаться в себе, зачем, если у тебя все mm -hmm. хорошо. Да, у нас, к сожалению, у меня свекровь болела раком, и мы, естественно, за коротчайший период, наверное, сможем перечитать, ну, просто такую массу литературы, да, начиная с здорового питания, заканчивая психосоматикой. Mm -hmm. и уже там пришли все учителя, думаю, Синельникова, все читали, да, базовые книги. Потом мы нашли у вас в Москве. Есть прекрасный проект «ПСИ-2.0». Вот вот, Psi 2.0, да, то есть, это опять же всем рекомендую, кому-то именно лично надо сходить, пообщаться. Очень крутой проект. Пси 2.0 и есть Олег Матвеев еще у вас в Москве, uh -huh. у него своей академии ясного коучинга, он тоже работает в психосоматике, он какой-то гений, он вот эту вот книжку новой германской медицины перевел на русский язык, создал этот справочник. Вот, то есть, у вас вообще там, если брать Москву, то у вас все рядышком. и yeah. то есть ты просто идешь и начинаешь учиться, а мир уже тебя как-то подсказывает, дает какие-то обучения. Потому что можно же было и не прийти, да, условно, на эту школу PS2.0. Вот. Поэтому mm -hmm. она мне очень сильно помогла после телески понимать еще процессы, как происходит, как, почему вообще ткань какая реагирует. Ну, то есть там очень до такой степени тонко все объясняется. Вот. Потом я еще взяла себе энерготерапию. Теперь это у меня вот все вот так вот связалось. И, иду, и я каждый раз не перестаю удивляться. Потому что по факту психосоматика переводится... В нашем понимании это, на самом деле, как говорят, твоя мысль формирует реальность. Так вот, твоя мысль, твое состояние духа, твои какие-то темы формируют твое тело, формируют тоже те процессы, которые у тебя происходят. То есть это по факту для меня психосоматика — это, это, это и есть этот процесс. Да? То есть как-то из невидимого нам что-то проявляется в реальности. А как оно проявится? Каким способом и почему у тебя это именно так работает? Вот это психосоматика для меня, опять же. Да, если не брать прикид. Сначала, сначала была идея. Мурашки да. прям от ваших слов, Валерия. Да, правда, знаешь, я тоже в какой-то момент сломила мурашки. Это значит, что прям отклик идет. Согласна. Ну что, ловить мурашки, все нервации, все, что происходит, ты начинаешь понимать вообще, что у тебя происходит внутри. Просто вот замечаю вот это, вот не типа ай, мурашки, и все. Да, ты замечаешь, и начи тебе начинает становиться понятно, что у тебя происходит в жизни. Мы не всегда понимаем, вообще, что у нас да. происходит. Я вот, кстати, хочу дать совет не знаю насколько, ну, у меня есть это право, потому что моя карта. Вот да, поводу путешествий. Я в свое время не очень понимала путешествия, а потом увидела, что если есть какой-то затык вот прям ну, чувствуется и на тело тяжелое, и вообще уже мысли тяжелые то э, Москва, например, вот мы в Москве, ты в Минске, да, живешь? Ну, в Минске сейчас вообще тяжелая атмосфера именно ментального характера. Э, в Москве она всегда такая белка в колесе. То есть э, здесь живут комфортно люди, но эти люди пропускают очень большие потоки энергии. То есть у них очень... Mm -hmm. А все mm -hmm. остальные, э, им очень тяжело, они не успевают за движением города. Вот когда я застреваю в каких-то процессах, я прямо нахожу возможность для того, чтобы выехать... Э, в какой-то и я не еду там в Европу, допустим, да, я еду куда-то на море, потому что рядом с океаном, с морем всегда очень расслабленная, такая разреженная атмосфера, как бы, ну, вообще вот, пространство, и побыв, в таком состоянии, когда возвращаешься, ты приносишь с собой тот ресурс, который необходим для разруливания вот всех тех блоков, которые сложились до. И для меня это было таким удивлением. Я увидела, мне сначала показалось, что, может быть, это как бы... Um, ну случайность, а потом я начала часто путешествовать и увидела, что у меня всегда такая цепочка работает. Поэтому у меня, например, есть мысль о том, что уже пора uh, начинать с зимовкой на Бали, потому что зима mm -hmm. для меня, например, ну не просто в Москве дается. Вот. Так что ну это же тоже как бы, про состояние и в том числе… Про... очень работает у нас выключается якоря, у нас расширяется сознание, есть возможность да, посмотреть по-другому на свои проблемы. Но есть такая объективная проблематика, когда ты возвращаешься к тебе, это тоже может вернуться. То есть почему важно, опять же, осознать, проговорить что-то для себя, да, что поменялось, и почему дома, например, Нет. у меня так, а в путешествии это так в чем разница как-то осознать и что-то изменить, потому что сейчас человек возвращается, опять его триггерит, возвращаются старые темы. Ну, то есть есть, есть такая, к сожалению, да, то есть другая сторона продолжения, возвращения в своей истории. Ага. Поэтому, конечно. Вот, спасибо, ты мне расшифровала связку, потому что у меня, в принципе, всегда такое идет внутреннее. Ну, такой анализ мне не нравится слово, но мне очень нравится исследовать свои внутренние какие-то части. Вот, потому что для меня это такая уже раньше было, ну, как бы, такое самокопание неприятное, а сейчас это уже mm -hmm. такая игра на узнавание. Исследование, да. Ой, а что это у меня здесь, да? То есть первый образ, вообще, когда я работаю с человеком, он там находит у себя черное пятно, и у него вот эти эмоции включаются, и все уже пошло. Я говорю, так, спокойно смотрим, здороваемся. Это ваша часть, как рука, нога, mm -hmm. да, в сердце. Интересно, ну да, у меня здесь тут черное пятно какое-то, и мне плохо, когда я на него смотрю. Ну, давай хотя бы поздороваемся, примем и начнем исследовать это. По-другому никак, если вы не перестанете относиться к своим да, негативным частям нормально, ну, они будут там ну, конючить, условно, да, вам не давать жить, потому что у вас, опять же, лишнее напряжение, потому что вы смотрите на них, они вам не нравятся, и вы м -м, начинаете напрягаться. Если вы расслабляется, говорите, да, окей, это у меня есть, интересно, почему оно у меня... А давай-ка поисследуем это, и оно начинает раскрываться. И самым интересным волшебным образом каждый раз удивляюсь, как работает наше подсознание бессознательное. Просто уберите сопротивление, начните туда смотреть, и оно уже начинает что-то нам проявлять, показывать. И, знаешь, вот, наверное, последнее от себя хочу сказать, что yeah, наши yeah. темные стороны, вот как ты сказала, черное пятно, да, там же заложен огромный ресурс. То есть то, что mm -hmm. мы блокируем, во-первых, мы тратим ресурс на блокировку этого, да, что мы на блокировку, можем... да, на удержание напряжения, чтобы не видеть, чтобы спрятать, чтобы никому не показать. Да. Ты представляешь, сколько энергии туда уходит? И, и вот чаще всего еще, ну, всегда, на самом деле, вопрос, как мы это распакуем. Всегда, вот, любое темное можно переделать, ну, грубо говоря, да, трансформировать в светлое. Это вот просто принцип работы энергии. Энергия не исчезает, она трансформируется. У меня так случилось с ораторским искусством. Я раньше очень, я была ребенком, ну, супер не входящим в систему всяких садиков, школьных образований. Ну, в общем, так, у меня есть там свои, да, какие-то врачебные даже диагнозы. Но по, по сути просто оказалось, что у меня другой ментал. И я просто туда была неприменима. И мне, знаешь, у меня была такая практика, я любила очень, девочка маленькая была, когда там какие-то, ну типа день победы или что-то такое, я перед зеркалом говорила пламенные речи, да, для наших там, э, как и героев и так далее, но я не могла никогда, допустим, выступить с какой-то защитой своих границ на людях. И э, вот с приходом в «Люди вне профессии» я увидела, Спасибо, да, вам огромное тоже за комментарии, сердечки. вот. И я увидела, что... Ну, то есть мне пришлось ради этого проекта раскрывать ораторское искусство, и сейчас... Э... Слушайте, сейчас я вообще кайфую, когда я выхожу на большое количество людей. Я как будто соединяюсь с аудиторией, я знаю, что я даю им пользу. Я это, это реально проходит прям потоками через тело. Я после... Ну, то есть, mm -hmm. это такой ченнелинг. То есть, я просто отвечаю аудитории, а потом они ко мне подходят, и я даже не помню, что я говорила, например, но знаю, что они все были включены. Mm -hmm. И сейчас я являюсь спикером, которому платят деньги за ораторское искусство. Это то, что было моим темным пятном. Представляете, как можно трансформировать то, что как бы мы по какой-то причине не принимаем. И Чаще всего потому что не нашли гармоничный отклик внешнего. Вот. То, что я а, хотела да, сказать. Это прекрасная Судя. история на самом деле. Может да. какие-нибудь пару тепленьких слов аудитории, и тогда попрощаемся и сохраним эфир. Да. Я в любом случае все очень призываю заглядывать внутрь себя. Вы там действительно найдете все ответы. Это не просто, да, все ответы внутри себя. Начните прислушиваться к себе формализуйте, да, то есть, что я сейчас чувствую, а что мне хочется. Вербализуйте, формализуйте весь свой вот этот вот внутренний потенциал, вам станет понятно, что у вас происходит. И верьте, не то что верьте, это я вот просто на уровне знания, да, это когда у тебя подтверждено опытом информации. Я просто знаю, что, ну, решить любую проблему можно, ну, сто процентов. Ресурсы точно так же у вас всегда на это есть. Главное помнить про это, чтобы не происходило, у вас есть ресурсы и возможности с этим разобраться в одиночку даже. Потому что вы реально просто бесконечно крутые создания. Не представляете, насколько даже Я каждый раз с каждым человеком до слез просто, потому что ну, у каждого свое такое богатое вот это вот все тело, если уже брать там ментальное дальше, да, там до 12-го. Ну, вы просто бесконечно великолепны. И тела это просто вот отражение вот этих вот более тонких проявлений. Помните про это. И все ресурсы всегда есть для всех ваших совершений и разрешений. Супер, Супер. спасибо тебе, Лера. Ты чудесный спикер. Действительно классный эфир. Спасибо, спасибо. Замечательная, замечательная аудитория. И встретимся еще обязательно уже в, в личном общении с тобой. А Леру продолжаю рекомендовать как специалиста, с которым я занималась лично. Спасибо еще раз за эфир. Всех благодарю. Спасибо за добрые слова. Да, девчонки, кто пишет, мои. Все. Всем хорошего дня.